Аренда, аренда. В любом случае, я вам еще раз говорю, я вас сейчас регистрирую заявку на перезвон по расторжению договора. С вами будет связываться сотрудник. Вы две заявки сейчас зарегистрируете. Заявление в свободной форме у меня примите. И я его сейчас на и регистрирую. Привет, Ваше слушай, заявление на расторжение отправляю это, для перезвона. Получила, в свободной форме я вам не могу оформить две заявки ну, на одну и ту же Вы пять минут назад сказали, что вы принимаете Плац заявление, заявление на свободной форме. Идет. Правильно? Вы О, просите не там не расторгнуть договор. А это же не вы рассматриваете? <свят> я же пишу. Совершенно верно. Я в компанию и отправляю ваше заявление на перезвон по расторжению договора. я не просил на перезвон. Посмотрите, что я прошу. Расторгнуть. Расторгнуть. Значит, вы отправляете заявление на расторжение договора, перезвонить абоненту. Я не просил перезвонить. Потому что другой функции у меня нет возможности этого сделать. Я вам тоже еще раз повторяю. С января месяца 2019 года процедура приостановления действий договора на услуги интернет и телевидения происходит Единому Федеральному номер. Все. Все. А теперь я скажу. Я прошу в этом письме не звонить мне больше никогда, а расторгнуть договор в письменном виде. Все. Ну, вот поэтому я вам говорю, когда вам сотрудники перезвонили, вы отказались от разговора. Я не отказывался от разговора. Мне никто не перезвонил Вы только что сами себе противоречите. Я мне не звонить, я ничего подтверждаю. Как они С будут? С тех звонить? пор я уже не хочу, чтобы мне звонили. Прошло три месяца, я ждал. Вы заявку, не три месяца, вам еще раз заявка, у вас первое на расторжение, вы подали 26 августа. А Это в июне месяц. я пришел сюда. В июне месяце то же самое, мы с января месяца не производим Но. процедуру расторжения договора. Свою свое потраченное место. время, когда я к вам хожу, понимаете? С июня месяца а я, я трачу три месяца. На расторжение договора, который вы не имеете права расторгнуть, верно. ну вот и регистрируйте заявку на расторжение. На перезвон в любом случае вам сотрудники заявления на расторжение регистрируют, но вам будут звонить для подтверждения вашего заявления. Это такие правила, к сожалению. Где тогда находится сама компания Паурос Телеком? Если вы а адрес письма у вас указан? Центральный офис Новайского представительства Викатеринбург на находится. А тут нет адреса. Вообще ничего нет. Смотрите. На конверте тоже имеется, уже не без обратного адреса. Приходят. Конверт мирового судьи. Это же не Паурос Телеком. Но это нет мирового судьи приходит. Ну, посмотрите, от мирового, говорю, а вы говорите не от мирового. Если тут же русские буквы-то, не английские. Смотрите, ИСТЕЦ, публично акционерное общество ну, город Новосибир, улица Дусика, двести 258, восемь. А 2. вы мне только сказали, Екатеринбург. В Екатеринбурге представительство Уральского региона, а это расчетная дело находится там, компания Ростелеком. То есть надо съездить в Новосиб, и там... Написать заявление, да? Вы можете съездить в Екатеринбург написать там заявление. А я в Екатеринбурге подскажите я... я сейчас заявление у вас регистрирую. Я как раз завтра В Екатеринбурге все то же самое происходит. На... Все равно скажите адрес. Там любой офис, какой вам будет удобно, в Екатеринбурге, в центральном офисе, там где у нас находится ну, офис, я не там не вас я... не будет никто принимать и обслуживать то, что а есть. Где... Скажите, где будут вот. принимать? Вот в такой же офис любой приходите. А где он находится-то? Адреса а офис? Какой офисе? Скажите, там был этот центр по вариметелям? Да, конечно. Где там еще есть? Малышева, 123. Да. Есть на Малышева, 123. Ищу. Амунса на 63. 63? Я хотел сказать, что это то хватит. же нет. самое, может ага. быть. В смысле то же самое. Вы сказали, что можете съездить каким-то... Нет, у вас то же самое, процедура вам то же самое, скажет, что нужно позвонить по телефону. А письменно я спрашиваю. где Письменно можно я сейчас ваше заявление регистрирую на расторжение, но заявка идет, чтобы вам перезванивали операторы а вы для не понимаете, о чем я спрашиваю? Вот мне нужен человек, который отвечает за пауэру. Вы говорите, что Они вы не отвечаете. по телефону вам и звонят. И ответ... А От мне нужна личная беседа. Личная Лец... им... Новосиб... беседа, вы звоните только в федеральный номер. Они сидят где угодно. А в Новосибирске кто-нибудь есть? Понятия не имею, я не езжу в Новосибирск. Тогда где они находятся по они, они виртуальные какие-то. Почему что виртуальные? Люди? Хотя бы один человек есть в стране, от них представитель. У них находится офис, где сидят операторы, которые занимаются расторжением договора. Меня не интересует оператор. А человек с доверенностью на исполнение услуг вот этих представительства. Мы сидим здесь, от вас принимаем заявление. У вас доверенность от них есть. Конечно. Ну да как вы говорите, нет у вас никаких полномочий. Расторгнуть договор у меня нет полномочий Хорошо. с вами. Вот Я вот от вас где сидит с Возвращаемся к с... Они сидят снова. по единой федеральной линии работают. Вы адрес можете уточнить у них, где они сидят и от вас примут представительство. У да. вас доверенность есть на разглашение их адреса, который сидит человек. Нет. Нет? Такое нет разглашения их адреса, где сидит их человек. То есть они Какую спрятаны где-то, да? Нет? Они спрятаны. Возможно, не знаю. То есть такой организации вообще не существует. Она вообще. существует, почему? А вы как заявите? она существует? если нельзя с ними адрес пообщаться? у вас указан, почему она не существует? Так и нельзя с ними пообщаться, вы говорите никак, кроме как по телефону. Вы только что раз 10 это повторили. Что я вам повторяю? Что нельзя физически с ними пообщаться, кроме как по телефону? Заявки, но это, к сожалению, не наши привилегия. это распоряжение да. сверху. Так какие по ваши? Привилегии? Можно перечень ваших привилегий? Хотя я от вас принимаю, зали... я его регистрирую, вот. но для подтверждения, чтобы произвести расторжение, вам с вами будут связываться со сотрудники компании ПАО Ростелеком. То есть от вас по не телефону... добиться, где компания находится, не добиться от вас или как? Нет, не добиться. Все, У спасибо. Нас много спасибо. Представительств много, но все по телефону только общаются. Но если это единое распоряжение с главного офиса. Где главный офис? Москва. О! О, Пожалуйста, Москва, Новосибир, Санкт-Петербург. Я только что спрашивал про Новосиб три раза, вы мне сказали, что там никого нет. Допустят ли вас туда? А как Вопрос? не допустят? Ну, как не допустят, Пожалуйста. если это общественная организация? Вы что такое говорите? Президент России у нас тоже общественный человек. Вот ну, ним ну, уже к ним уже ходят так, люди. не ходите? Ходит. Также, Также зарегистрируются на пресс-конференцию. Это же есть процедура. Но лично же к нему вы не ходите? Не ходите. Лично Никто. некоторые ходят. Причем тут президент. У -у -у. Вы сейчас сравните с президентом? Почему? Просто есть организации, где сидят. Куда не допускают, которые, да? да Куда управляют. тянут деньги судей? С вот никто такими не вот приказиками. С вами никто а, не тянет. а вот это что? Смотрите, это за три месяца я не идет пользовался... Такое предупреждение... Какое предупреждение, это уже оплаты. приказ вынесен. Вы что? Вы, так. такое вы судебное вообще видели, хоть раз распоряжение на Ну, будет оплату. вынесен, какая разница? Будет же вынесен, будет. Не узнать, будет. Да, я не могу узнать, А я знаю точно, проведет, что вы будете Это мне надо тратить личное время отменять этот приказ. То есть еще месяц заметки. Уже полгода я с вами хожу и мучаюсь, не могу расторгнуть договор. А уже полгода находите? Пройдет-то полгода если с приказами со всеми от меня. Сейчас три месяца, потом три месяца. ты уже шесть месяцев. В любом случае вам в течение 48 часов будут перезванивать операторы по вашему заявлению. Другой информации я в не могу... А вы мне какой-то корешок даете, нет? Я что сейчас ты? зарегистрирую, что номер вашего заявления зарегистрировано. ждать звонка, да, получается? Да, в течение 48 часов. Ну ладно, спасибо и на этом, Фетяда. До свидания.